Уважаемые коллеги, абитуриенты, папы, мамы, дедушки и бабушки, спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы интересуетесь Российской Президентской Академией, одним из главных российских вузов и, несомненно, первым российским вузом страны с точки зрения обучения, управлению и менеджменту. Спасибо за ваш интерес к бизнес-школе номер один России, Институту бизнеса и делового администрирования Radhix. А хотел бы сказать, что скоро, я надеюсь, мы сможем встретиться с вами, нашими абитуриентами, если вы станете студентами, с вашими родителями, дедушками и бабушками вживую. Ибо, как говорил э, царь Соломон, и это пройдет, и вроде бы это начинает проходить. Поэтому до скорой встречи вживую, а пока отмечу, онлайн-обучение достаточно полноценно, и наши студенты сегодня занимаются. И вы идете учиться в ВУЗ, который владеет всеми современными методами онлайн образования. Если для Московского университета переход в онлайн после решения министра занял больше 10 дней, то наша академия перешла за 5, а наш институт за 2 дня. То есть уже на второй день наши студенты работали по полной, по расписанию в Зуме и других программных продуктах. Однако, Хотел бы отметить, мы понимаем, что нынешнее онлайн-образование – это забота о здоровье студентов. И пока будет требовать ситуация, мы будем учиться в онлайне, не теряя качества. Но как только ситуация перестанет требовать, мы планируем вернуться на кампус университета. Да, мы будем использовать возможности онлайн для международных конференций, дискуссий, для того, чтобы приглашать в режиме дистанта ведущих мировых профессоров, чтобы использовать э, великолепные курсы, записанные лучшими специалистами из Лиги Плюща, этой группы университетов. Но в целом мы вернемся на кампус. Мы верим в университетскую жизнь. Мы верим в студенческий гимн Гуадам Игитур, Ювенес Дум Сумус, который поют по окончании студенты. Мы верим в студенческое братство. Мы верим в энергетику работы на хорошем университетском кампусе, в личное лидерство лучших профессоров, когда они смотрят в живую в глаза студентам. Мы будем использовать онлайн, но мы вернемся в наш обычный ритм и будем учиться в аудитории, наслаждаясь нашими студентами всеми прелестями серьезного, фундаментального образования и студенческой жизни. Это первое, на что я хотел обратить ваше внимание. Второй аспект. Чем бизнес-школа ИБДА РАНХХ отличается от большинства других институтов и факультетов в стране, и в известной мере в Академии. Первое. Мы не случайно в ряде всероссийских рэнкингов занимаем первое или второе место среди всех бизнес-школ по уровню интернациональности. Когда-то наша бизнес-школа создавалась на территории МГИМО, а потом всей командой перешла в ранг -х. Это значит, что международность свойственна всем нашим бакалаврским программам. Это значит, что у нас учатся сейчас онлайн, а в ближайшее время, как и прежде, вживую не только российские, но и иностранные студенты. Это значит, что те, кто придут к нам, будут обязаны изучать два иностранных языка по курсу лингвистического вуза. Я хочу подчеркнуть это. Не слушать обещания дилетантов о том, что в онлайне, оффлайне и непонятно как студенты неожиданно по мгновению волшебной палочки заговорят на языке, а следовать по жесткой программе Иньязов, гимо и иже с ними, когда язык на первом-втором курсе идет практически каждый день и по несколько часов. Третье, поскольку мы бизнес и поскольку мы входим в головной управленческий вуз страны, менеджмент – это особенность и одна из ключевых дисциплин на любом факультете. Менеджмент – как умение управлять самим собой, как умение развивать свои личные качества, как умение становиться лидером, как э, умение развить склонность к предпринимательству, предприимчивости, активной жизненной позиции. Одновременно менеджмент – это умение работать в команде, умение работать с людьми, мотивировать их, умение делать презентацию, наука о том, как убеждать. Менеджмент – как творческая профессия. Наша третья особенность – все наши программы сегодня в обязательном порядке включают курсы на стыке менеджмента и современных цифровых технологий, включая Data сайенс как основу для очень многих направлений развития сегодняшнего управления. Я подчеркиваю на стыке, потому что самые прорывные решения сегодня создаются в биохимии, астрофизике, нейропсихологии и на стыке фундаментальных математизированных дисциплин и дисциплин, связанных с так называемой мягкой силой, с развитием человеческого потенциала и способностей. Наконец, отличие ИБДА состоит и в том, что на любой из наших программ у вас будут присутствовать очень серьезные занятия, связанные с тем, как выстроить успешную карьеру, красивую карьеру, карьеру, которая подразумевает полноценную жизнь, Карьеру, о которой в свое время Евгений Евтушенко писал. И тогда здравствует карьера, когда карьера такова, как у Шекспира и Вольтера, Ньютона и Толстого, Льва и так далее. Специальные занятия, потому что мы готовим людей к реальной жизни. У нас нет выпускников, которые не могут устроиться на работу. Девятый год подряд по народному краудсорсинговому рэкингу ИБДАРНГС занимает первое место по карьерному росту и росту зарплат наших выпускников. Следующая посылка: мы постоянно совершенствуем нашу программу мы постоянно обновляем наши курсы. И я думаю, что деканы и руководители программ, с которыми вы сегодня встретитесь, расскажут об этом в подробностях. Ну и, наконец, заключительная часть, о которой я хотел бы вам сказать. В этом году у нас в институте наряду с традиционными скидками, связанными с вашими достижениями, вы их найдете в положении, ИБДА о скидках по каждому факультету. В этом году добавляется еще одна позиция. Для тех, у кого ЕГЭ по трем предметам превышает 260 баллов, ИБДА предоставит 70-процентную скидку на все 4 года обучения в институте. Еще раз повторю. Для тех, у кого 260 плюс на входе ИБДА будет предлагать скидку, хочу отметить, мы не обязаны, мы предлагаем скидку на 4 года обучения, потому что мы хотим поддержать в нынешних сложных условиях самых талантливых, самых способных. Особенно будем ценить тех, у кого ЕГЭ подтверждается золотой медалью, лучшей федеральной. Нам нужны умные, ибо наш лозунг «Мы учим умных не быть бедными». Все четыре года, но все четыре года валять дурака нельзя. И правила более жесткие, чем на госбюджете. Первый год еще возможны тройки. Начиная со второго года, первая тройка означает прекращение скидки. И тем не менее, как круглый отличник в институте и средней школе, я могу сказать, это возможно, лучшее. Мы ждем вас. Мы учим успешных людей. Мы учим успешных менеджеров. Мы не приемлем фразы, если ты такой умный, чего же ты такой бедный. Мы учим умных быть богатыми, не бедными успешными делать карьеру становиться нужным в стране и жить интересной и нацеленной жизнью. Дорогие абитуриенты, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки, мы ждем вас. Особенно, если вы талантливые, если вы пахари, и если вы хотите достичь в этой жизни очень многого. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие абитуриенты, а также их родители, родные и близкие, и все те, кто захотел нас послушать и принять участие в нашем разговоре. Итак, я представляю Факультет международных отношений. Я декан Тимой Нарин Львовна. Хочу начать вот с чего. Я декан факультета международных отношений, самой лучшей бизнес школы И может возникнуть вопрос, а почему в бизнес-школе такое традиционное, хотя и традиционно престижное направление, как «Международные отношения». Но дело в том, что наша программа международных отношений существенным образом и концептуально отличается от других хороших, безусловно, программ, которые представляют другие факультеты и другие вузы. Поскольку мы, поскольку мы в бизнес-школе, то давайте так построим наш разговор, нашу встречу. Мы предлагаем объект инвестирования, и мы предлагаем определенный продукт. Объект инвестирования это наши программы. Вот они перед вами: это международные отношения, политика, экономика, бизнес и восточное направление наше вторая наша программа это экономическое и политическое развитие стран Востока. Соответственно, бакалавр международных отношений бакалавр зарубежного региона ведений. Хочу сразу подчеркнуть, что у нас. Полная линейка образования у нас есть и магистратура. Итак, объект инвестирования не только и, может быть, даже не столько, ваших финансовых ресурсов, сколько ваших баллов, ваших достижений, ваших успехов на Олимпиадах, ваших золотых медалей. И во все времена, что бы ни происходило, и даже вот в такое тяжелое время сложное, непонятное, непредсказуемое, как сейчас, все-таки. Жизнь и история показывают, что образование остается самым надежным объектом для инвестирования. Итак, наши программы ⁇ Международные отношения, политика, экономика, бизнес. То есть мы затрагиваем широкий круг проблем. И мы готовим наших выпускников для работы в широком поле международных отношений. И это поле становится, эта сфера становится все более и более сложной, многообразной. И, с другой стороны, она дает гораздо больше возможностей для приложения своих сил. Ну, пока я говорю, вот вы видите, какие языки у нас изучаются. Это обязательно два языка с первого курса. Отказываться нельзя английский – это для всех, и один из четырех европейских языков по выбору, подчеркну, студента. Не мы даем язык, а студент выбирает то, что ему больше по душе. И второе наше направление – экономическое и политическое развитие стран Востока – у нас китайская специализация, соответственно, первый язык в очень большом объеме, в объеме университетском лингвистического вуза, это китайский, и второй язык обязательный, который тоже должен быть на отличном уровне, что так и получается, это английский язык. И теперь я хочу назвать и обсудить немножечко с вами пять причин, Почему ИБДА, почему ИБДА РАНХИКС? Ну, во-первых, это образование широкого профиля. В чем его преимущество? В самом названии вы видите политика, экономика, бизнес. Абитуриент, который закончил школу в этом году или в другом году, раньше, там, или то, что будет в будущем, ну, как правило, сложно представить, где этот будущий специалист приложит свои силы, где он будет работать. И дело даже не только, и может быть не столько в том, что трудно определиться вот в таком юном возрасте, но меняется сама среда, меняются запросы работодателей, меняется рынок труда, появляются профессии, которых раньше и не было. Кто мог подумать, что будет профессия учитель роботов, или что роботы будут заменять юристов, которые вот очень-очень-очень востребованы были многие годы. Поэтому мы готовим людей, которые могут найти себя в каком-то, так сказать, в разных сферах деятельности, которые могут перепрофилироваться, которые могут изменить свою профессиональную сферу, своей профессиональной деятельности, то есть гибких и готовых ко всему. Но стержень, мы в факультет международных отношений, это международка, Кого мы готовим? Международник, универсал. С коммуникационными компетенциями выше среднего уровня. Далее, вторая причина и вторая особенность нашей программы, которая связана, безусловно, с первой, это гибкая образовательная траектория. То есть наш студент может... Сориентировавшись после, может быть, первого, а кто-то после второго или в течение второго курса, может уже направить свои усилия и свое время на изучение, на изучение тех дисциплин которые ему более интересны. Может писать курсовые, там, дипломные работы, осуществлять проекты совместные со своими коллегами, студентами или с преподавателями именно в той сфере, которая ему интересна. То есть это выбор самостоятельной образовательной траектории. Третья особенность – это то, что наши студенты начинают работать, не побоюсь этого слова, в международной среде буквально с первого курса. Мы привлекаем их и всячески поощряем, если они это делают сами, к работе на различных международных форумах, работе с делегациями, участие в международной глобальной имитационной игре, глобальная модель ООН. Наши ребята ездят и... Соединенные Штаты, сейчас глобальная модель. Он она он бывает в разных странах. Вот в этом году мы должны были ехать в Токио. наша делегация, но ну, это вот отложилось на год, но тем не менее, и скажу даже больше, приобщаться постепенно, попробовать, что это за профессия, приобщиться вот к этой международной, можно сказать, работе, могут даже десятиклассники, если они сейчас вот есть среди присутствующих, среди тех, кто к нам подключился, приняв участие в школе международника, которая состоится у нас в онлайн-формате в этом году, в июне. Можно посмотреть на сайте и подать заявку. Продолжу еще несколько слов. Буквально работы в международной среде, конечно, в этом помогают наставники, преподаватели наши. И наряду с преподавателями, ну, скажем так, классиками, такими фундаментальными, что ли, вот, да, преподавателями, мы привлекаем, конечно, много практиков, которые рассказывают ребятам, как это происходит на самом деле, как нужно действовать вот в реальных каких-то обстоятельствах, имея, разумеется, хороший теоретический и методологический базис. Четвертая особенность – это языки. Ну, все говорят в иностранных языках с углубленным изучением. Я сформулировала так совершенно сознательно. Мы не просто изучаем язык, не языки, а мы учим работать на языках. У нас даже кафедра называется «Кафедра деловых коммуникаций и английского языка». Ну и кафедра восточных языков нацелена на то же самое. То есть работать на языке, коммуницировать на языке язык – это наши инструменты. Поэтому, конечно, мы ждем и будем очень рады, когда к нам придут абитуриенты уже с таким с приличным знанием иностранного языка по ЕГЭ и в реальной действительности. И, наконец, это возможность приобрести дополнительные компетенции в области международного бизнеса, приняв участие в формате так называемом «majors-minors», который очень давно достаточно и хорошо себя зарекомендовал в зарубежных вузах, в университетах и в российских. Наши студенты могут выбрать дисциплины, из программы нашего родственного факультета по международному менеджменту. Это как раз для тех ребят, которые поучились и поняли, что политика, экономика, бизнес все-таки им вот в международном контексте, но вот бизнес больше их интересует, и они могут это тоже добрать в рамках программы, заменив какие-то предметы по выбору, которые существуют и которые обязательно в нашей программе. Мы это называем иногда возможность получить полтора диплома. Но на самом деле это, эти дисциплины, они включаются в приложение, что студент их прослушал и может об этом, так сказать, заявить при допустим, приеме на работу. И, наконец, что мы получаем в результате? Ну, как вот уже сказал Сергей Павлович, ни один наш студент, и к факультету международных отношений это тоже полностью относится, не вышел на биржу труда. У нас все трудоустраиваются. И вот здесь есть некоторые примеры из разных сфер, где наши... Студенты проходят практику и получают работу. Часто это, эти два действия, они связаны, потому что тем, кто себя хорошо показывает, и это бывает часто, предлагают уже работу вот в данной организации. В учебный план включены практики в обязательном порядке. Есть возможность международных стажировок, и ни у одного Вуза нет столько э, зарубежных партнеров, как у нашего института бизнеса и делового администрирования. У нас есть специальные курсы по управлению карьерой, профориентации. То есть ребята выходят подготовленными и в этом плане. Многие начинают работать уже с третьего курса, а заканчивая университет наш, уже нашу школу бизнеса, уже на четвертом курсе иногда ищут себе уже вторую работу или даже третью. То есть они вполне, так сказать, хорошо ориентированы. И, наконец, для тех, кого заинтересовали наши программы, мы готовы обсудить наше совместное будущее непосредственно после окончания нашей общей части, посвященной нашему институту бизнеса и делового администрирования. Ссылка размещена в чате, вот как вы видите, и в 13.10. С удовольствием мы вас ждем, и там будет возможность задать все интересующие вас вопросы. Спасибо за внимание. Я передаю слово коллеге. Спасибо большое, Ирина Львовна, а я это слово с удовольствием принимаю. И снова здравствуйте. Так, вот там не та программа висит. Угу. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы встречаемся онлайн уже, по-моему, третий раз. Я имею в виду наши дни открытых дверей. Спасибо. Спасибо, что в этот субботний день вы собрались перед экранами своих гаджетов. И... Я хотела бы поприветствовать вас сегодня, может быть, с некоторым нарушением регламента, вот небольшим стихотворением, которое у меня сочинилось, сочини, стихотворение сочинилось. Это, конечно, не Болдинская осень, но вполне себе Московская Ясенева. Итак, позвольте, сидим в карантине, как в клетке зверя, так пусть хоть онлайн открываются двери, и ты не зевай, лови момент, делай свой выбор, обиду регент. HR, экономика, банки, реклама. О, Боже, что выбрать? Послушаю маму, и папу, и бабушку, дедушку тоже. Куда бы пошли, они а будут помоложе. У бабушки с дедом одна и дефикс. Солидно. Надежно, конечно, в Ранхикс. Зато озадачены папы и мамы. Блуждают по сайтам, сверяют программы, финансы, логистика, право, продажи. И либерал-арт с журналистикой даже. Глаза разбегаются, слюнки текут. В какой же ребенка отдать институт? И хочется все же попасть на бюджет? Ну, это понятно, вопросов здесь нет. И ты, брат-школяр, манекеном не будь. Ведь это же твой намечается путь. А где путеводный, спросишь звезда? Отвечу, конечно, ФМБДА. Факультет международного бизнеса и делового администрирования. Который реализует две бакалаврские программы по направлению менеджмента и управления персоналом. Что отличает наша программа? Ну, во-первых, это... вот Факультет международного менеджмента, программа международный менеджмент, это старая, самая старая, как сказать, самая опытная, если хотите, программа в Институте бизнеса и делового администрирования, которая реализуется с 93 -го года. То есть практически это один, это первый опыт бизнес-образования на постсоветском пространстве. И мы были первыми в том, что реализовывали программы двух дипломов и, в общем, дим, так сказать, изначально прогружали своих студентов в международную среду. Человеческие ресурсы в международном бизнесе реализуются с 2011 года, и это тоже первая программа, которая перенесла акцент с отдела кадров на именно управление человеческими ресурсами в бизнесе. Значит, наша главная позиция заключается в том, что мы даем именно бизнес образование. Что такое бизнес-образование? Бизнес-образование, в общем-то, если слушать слова, то в самом названии заключается ответ на этот вопрос, понимаете? Это образование, которое наряду со способностью мыслить, развивает способность действовать и приводить в действие других. Да. Вот понимать среду, понимать рынок, понимать, что происходит, понимать даже в условиях неопределенности, улавливать какие-то тренды, принимать решения и действовать. По этой схеме видно, что без... Что такое доверие к себе? Доверие к себе – это основа любого самостоятельного решения. И это бизнес-образование развивается, реализуется у нас на обоих наших направлениях. На обоих направлениях. С акцентом, что в рамках менеджмента, программы по менеджменту, Акцентируются вопросы, что делать, как делать, когда делать и где делать. В ситуации значит, с человеческими ресурсами, конечно, акцент ставится на то, кто это будет делать и почему он будет делать. Надо сказать так, что и те, и другие значит, владеют соответствующей информацией из параллельного направления, но здесь вопрос в акцентах. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. Следующий слайд. Угу. Что мы даем? Ну вот из этого слайда видно, что мы безусловно даем фундаментальное образование, без которого невозможно формирование интеллекта как главного инструмента современного менеджмента, менеджера и предпринимателя. Разумеется, инструменты – это, собственно, и методы обучения, и контент, то есть содержание самих программ, в которых, в которых так, коллеги, вот что у меня висит в чате управления прорывными проектами? Поменяйте, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, господа. Да. Это и методы обучения, это и содержание дисциплин. У нас становится традицией то, что даже, скажем, при преподавании дисциплин фундаментальных и, казалось бы, сугубо теоретических, предусматривается определенное количество часов для того, чтобы в рамках этой дисциплины выступали практики. Те, которые знают, каким образом эта теория, так сказать, преломляется в жизнь, совпадают они или не совпадают, под общим названием «бизнес», а как на самом деле. Разумеется, личностное развитие. Вот с этого года у нас введен институт персонального коучинга для каждого студента с первого по четвертый курс. С первого по четвертый курс персональный коуч это тот человек который помогает в обнаружить человеку свои сильные и слабые стороны с тем чтобы развить сильные стороны с тем чтобы как-то нивелировать стороны слабые с тем чтобы сильные стороны воплотить в пароходы строчки и другие громкие дела капитализировать и чувствовать себя хорошо без того чтобы без того, чтобы понимать и опираться на свои сильные стороны, еще раз, самостоятельность в этом мире представляется затруднительной. Но всякая самостоятельность, разумеется, то есть свободное решение предполагает ответственность. И мы этим тоже озабочены формированием навыка социальной ответственности, которая начинает, мы начинаем его формировать, фактически начиная с первого курса. Следующий слайд, пожалуйста. Это то, что мы даем. Что мы получаем на выходе? На выходе мы получаем модель дееспособного человека, модель дееспособного управленца, дееспособного предпринимателя, который понимает, что происходит, понимает, что нужно делать, умеет, умеет принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность. Может действовать в состоянии неопределенности. Это очень актуальный для сегодняшнего дня момент, потому что что будет завтра, никто не скажет. Но тем не менее, как бы ни менялись обстоятельства, мы учим наших ребят быть не просто активными, но проактивными. Не только подстраиваться к изменениям, но и инициировать эти изменения. Разумеется, масштабное действие невозможно совершать в одиночку, и поэтому принципиально важна способность умения работать в команде. Но для того, чтобы в работать, сначала нужно эту команду сформировать, сначала нужно, так сказать, людей притереть друг к другу, поставить правильные задачи, понять правильно внешнюю среду и оттранслировать в команду, так сказать, во внутреннюю среду организации, конкретизировать те задачи, которые нужно решать всем вместе. Вот как мы это делаем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прийти к нам на программу и поучиться. Вот сегодня Сергей Павлович уже упоминал классиков, и я вспомню толстого Льва Николаевича, которого спросили, что вы хотели сказать своей Анной Карениной, на что Лев Николаевич ответил, для того, чтобы понять, что я хотел сказать, нужно книгу прочитать. Для того, чтобы понять, как это у нас получается, нужно прийти к нам на программу и поучиться. по поводу международных аспектов. Ну, международность, так сказать, наша атрибутивные качества, наше родовое свойство, прирожденное свойства. Вот на этом слайде некоторая статистика. Важно, вот важно то, что такая Активная международная деятельность была бы невозможна, если бы наши программы не соответствовали международным стандартам. С нами хотят дружить, с нами хотят обмениваться студентами вот такое количество различных университетов, и это означает, что мы, в общем, на, так сказать, высоком уровне, и к нам не боятся отправлять своих детей. Вот 170 иностранных студентов проучились на наших программах за последние пять лет лет и более того, значит интерес к нам, интерес к нам, вот а этого интереса, апофиозом этого интереса, а этого признания является самая престижная международная аккредитация, которую мы получили в прошлом году. Аккредитация академических школ бизнеса американских ACSB. и мы являемся первой, первой и пока единственной программой в России, которые имеют эту аккредитацию. Мне очень нравятся вот такие цифры, что только 5% бизнес-школ на планете Земля имеют такую аккредитацию. И мы находимся в числе этих 5%. Следующий слайд, пожалуйста. Разумеется, языки без которых невозможно. Ну да, это то, что мы получаем на выходе. Вот здесь мы показали логотипы некоторых компаний, но гораздо дороже нам то, что зачастую крупные корпорации оказываются лишь звеном, лишь ступенькой в карьере наших выпускников. Многие из них, понабравшись там опыта, потренировавшись на кошках, открывают свои собственные дела, и успешно работают как на российском рынке, так и за рубежом. То есть и за рубежом открывают свои собственные дела и прекрасно себя чувствуют. И, пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд по поводу тех экзаменов, которые нам, к нам нужно сдать, чтобы поступить на наши направление. Хочу предупредить тех, кто ориентируется на управление человеческими ресурсами в международном бизнесе. Господа, если вдруг будет принято решение, что количество экзаменов в рамках ЕГЭ будет ограничено тремя, то из этих четырех выпадает обществознание. То есть мы будем принимать русский язык, иностранный язык и математику, естественно, Профильную. Значит, для более подробного разговора о нашем факультете, о наших возможностях и так далее, мы поговорим в 13.10 на платформе Zoom. Как туда перейти, вы получите информацию. Большое спасибо за внимание. Передаю слово своему следующему коллеге Алексею Владимировичу. Ваш выход. Благодарю. Добрый день, добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Алексей Свящев. Я являюсь <coughs> академическим директором программы бакалавриата управления международными, управления проектами в международном бизнесе, так называемый российско-французский бакалавриат. У нас уже совсем не остается время, поэтому основную часть нашего разговора я предлагаю перенести в Zoom, который начнется уже буквально через 15 минут. Но в имеющееся время я бы хотел сказать, что наша программа в институте ИБДА является самой новой, и первый набор был сделан в 2018 году, и специфика нашей программы в том, что так как она открывалась и проектировалась уже в 2018 году, то мы, естественно, сделали ее такой, чтобы она максимально отвечала на те вызовы времени, которые сегодня мы с вами наблюдаем во внешней среде. И в этом смысле мы, безусловно, стараемся сделать так, чтобы наша программа была максимально ориентирована на клиента, то есть на студента. И в этом смысле наш учебный процесс построен по принципу, может быть, вы встречались с ним, он сегодня достаточно популярен, называется он UGC, user-generated content, это ситуация, когда во многом контент генерируется самим клиентом. Это достаточно популярная методология в бизнесе, и мы перенесли эту методологию в учебный процесс. Что она конкретно из себя представляет? Она представляет из себя ситуацию, когда мы не обучаем студентов бизнесу как таковому, а мы просто создаем среду, где они этим занимаются, и занимаются в рамках предмета. Чтобы было понятно, я приведу один конкретный пример. Допустим, у нас дисциплины, связанные с математикой и информационными технологиями, идут достаточно длительное время, несколько семестров подряд. И у нас это объединено в один смысловой модуль. Все преподаватели так или иначе между собой соединены, как мы называем, линкуются. И, соответственно, каждый знает, кто что сделал и согласовывает то, что будет делать в каждом своем кусочке. И в конечном счете получается, что когда этот набор предметов выходит в свой финал, как сейчас, да, в конце второго курса, шесть предметов слопнулись за два года в такой один модуль взаимосвязанный, то у нас получается, что ребята сейчас под руководством одного из наших тренеров, у нас даже в этом смысле не столько академическая профессора, сколько тренеры, это человек из компании BCG, той самой знаменитой Boston, Boston Consulting Group, и ребята делают под его руководством проект, они программируют в питоне с использованием тех математических знаний, которые им были даны ранее, они программируют то решение, которое им интересно в том бизнесе, на том рынке, который они изучили, который они выбрали сами, и в конечном счете это является результатом обучения в данном модуле. И так происходит на самом деле по каждому. Модулю. И в маркетинге то же самое, и в менеджменте, и в софт-скиллах, да, в гибких навыках, которые мы достаточно активно применяем и используем. Ну и, конечно, важнейшая специфика нашей программы. В этом смысле, мы, в отличие от коллег, которых вы видели ранее, мы безальтернативны. Это проведение третьего-четвертого курса за пределами нашей страны во Франции в одной из топовых французских школ бизнес-школе Ниома. И на выходе, соответственно, каждый наш студент получает два полноценных бакалаврских диплома, и российский, и французский. И во время проживания во Франции наши студенты получают временное жительство, то есть на два года обучения они фактически становятся гражданами Евросоюза. Это, конечно, важная деталь. И важная характеристика программы, и, конечно, вы понимаете, что это должно быть интересно именно тем, кто видит себя в международке именно по факту, кто понимает, что международная деятельность – это то, чем он хочет заниматься, и, соответственно, тогда на нашей программе, я думаю, будет много удовольствия в учебе и возможностей, которые мы предоставим, а вы захотите... Друзья, не имея сейчас больше времени на эфир, я приглашаю вас в наш Zoom, наш Zoom программы, где мы чуть-чуть покажем слайдов, если вам будет интересно, ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо и до встречи в Zoom.